Не рассказывайте слабым о своих победах, не рассказывайте бабам о своих проблемах. В крике свары, в рыки с в тяжкий час России бабы ищут в нас опорой, а не рефлексией. Позови ты лучше друга посидеть за пивом, в час печального досуга в мире несчастливом, и в сиреневых потемках, честно, без подвоха, друг поведает о том, как все у него плохо. Дома, скажут, все болеют, вещи дрожают, бабы, скажут не жалеют и не уважают. Выпьем. Нет ли человека радостнее факта, что у него один коллега, все спокойнее как-то. А от жалости у бабы только шаг до злобы. Береги свои ухабы от своей зазнобы. А на зависти далече не уедешь, дружи. Дойдет, возьмет за плечи. Будет только хуже.